Из него строят стены, ставят перемычки над окнами и дверями, делают перегородки и межэтажные перекрытие, И даже заливает полы. Полистирол-бетон – современный строительный материал, знакомый многим уже не понаслышке. Но знаете ли вы, что может быть и такое? Надои хорошие, благодаря полистирол-бетону. Павел владелец фермы или, как он отмечает, личного подсобного хозяйства. Из этого материала он построил немного много ни мало коровник. Первую зиму мы зимовали в кирпичном и бетонном э, коровнике. Было очень неуютно, было очень много проблем. Потолок сгнил буквально за два года, был деревянный. Мы вы, были вынуждены э, построить этот коровник из Полистирол бетона, где значит его вот эти тепловые качества у нас полностью устроили. Сам он стандартный, ровный. Кладка хорошо велась. В общем-то, щелей практически никаких нет. Мы даже не штукатурим, как вы видите. И нас это тоже вполне устраивает. Материал обладает теплоизоляционными свойствами, так что для стен хватило одного слоя кладки и не пришлось тратиться на утеплитель. Павел отмечает, что помещение получилось теплым, а главное нет прежней сырости, которая была в старом коровнике. Не Узнают углы. Вот мне это очень важно. Потому что если углы промерзнут, весной это все оттает, и опять будет дополнительная влага. Всяна мне не нужна. А раз влага, значит, какие-то болезни там еще. Это нормально. Побелили два раза в год весной, осенью. Все. Помимо этого блок легкий. Получилась экономия на транспортировке и дальнейшей обработке. Даже крышу заливали раствором из полистирол-бетона. Привезли жидкий в мешках. Спокойно вот трактором подняли, не тяжело было. все и залили. где порядка 20 сантиметров у нас. Так что крыша у нас тоже теплая из полистирола бетона. Сейчас стадо постоянно приносит пополнение, и малыши встречают первые дни жизни в уютном доме. Помимо этого сооружения Павел построил из полистиролбетона молокоцех в планах и другие постройки.